Всем привет! Это Форум Свободной России. И я Алина Винтер, и у нас сегодня в гостях лидер общественного движения гражданское общество Михаил Светов. Михаил, здравствуйте. Да, приветствую, всех рад видеть. Здравствуйте. Я предлагаю без лишних слов начинать, и первое, что мы обсудим, это новый законопроект, согласно которому налоговые органы смогут арестовать имущество организации, предприятий, предпринимателей, просто на основании решения проведения проверки. Не нужна информация о том, что кто-то не платит налоги, нарушает законодательство, вот просто на всякий случай, мало ли, вдруг кто-то что-то украдет и так далее. Понятно, что это безумие, даже там, не буду спрашивать ваше мнение, скорее интересно, зачем это делать, зачем убивать бизнес, ведь он приносит достаточно много доходов государства, это налоги, то есть почему они сами себе делать какие-то проблемы? Ну, просто сейчас законодательная база приводится в соответствие с правоприменительной практикой. То есть такая э, неправосудная арест счетов, неправосудное закрытие бизнеса, оно в общем вошло в норму российской жизни за последние там, 10 лет, на самом деле за последние 15 лет путинской администрации. Поэтому вот сейчас такое все приводится в порядок и окончательно переводится на ручное управление. Вот вы сейчас сказали, зачем душить бизнес. На самом деле в России бизнес давным-давно понимает, что он живет не по закону, он живет по понятиям. Эти понятия Людям, которые, скажем так, относятся к первому эшелону бизнеса, да, там, к олигархам, к предпринимателям, владеющим большими компаниями Чипа Яндекса, они понимают, что закон их не защищает, им нужно договариваться. И сейчас вот этот вот договорняк, он просто выводится и выводится из правопроменительной практики, и устанавливается на законодательном уровне. Вы с нами договоритесь, тогда мы дадим вам жить. А если не договоритесь, ну, тогда мы будем воротить все, что хотим. Поэтому в этом смысле, я думаю, никакого шока особенного бизнес ждать не будет, потому что он уже в таком шокированном состоянии, живет ну, явно не первые 10 лет. Так что, да, приводят в порядок, приводят правопроменительную практику в соответствии с законодательной практикой, потому что суды в России, понятное дело, давно ничего не решают сейчас еще в интернете можно услышать мнение, мол, перебили оппозицию там журналистов перебьют перебьют каких-нибудь певцов популярных личностей, неугодных власти, и потом наступит стабильное спокойствие, потому что перебивать будет некого, и люди все надеются, что вот как-то когда-то будет вот эта вот прекрасная тишина когда не будет никого кто мешает Путину существовать как вы думаете, когда перебьют так скажем, всех неугодных, наступит ли это прекрасное время, и почему нет, могу сразу так сказать. Неугодные будут всегда. Понимаете, это такая потрясающая ресурс, да, что вот он в Северной Корее, их там 60 лет перебивает, перебивает, и все равно каждый год находятся новые неугодные. Поэтому наоборот, наоборот это, конечно, повод для жуткого беспокойства, потому что там, где раньше, там, я не знаю, силовые, силовые органы отверкались там, на Каспарова, на Немцова, на Навального, на либертарианцев зачищали гражданское, гражданское общество от каких-то независимых политических организаций. Сейчас эти организации закончились. И кого начали защищать? Зачищать начали Хованского, зачищать начали Моргенштерна. Хотя, казалось бы, вот как можно быть более гиперлояльным, чем Моргенштерн. Он на каждом эфире, в том числе независимых эфиров, у Дудя говорил, что предложите денег, сделаю все, что скажете, меня все устраивает, мне все нравится. И даже его выдавили из страны. Вообще, для меня это самая загадочная ситуация. Почему с Моргенштерном просто не договориться? Вот такой кумир молодежи находился явно на стороне действующего режима, и из него сделали врага, он теперь живет в Дубае. Загадка абсолютная. Поэтому нет, враги у государства никогда не закончатся, потому что желание репрессивного аппарата доказывать свою необходимость Кремлю – также никуда не денется. Этих врагов будут просто выдумывать. Вот сейчас преследуют Моргенштерна за татуировки и рухаванского за песню, которую написал Бог знает когда. Да? Ну, завтра будут преследовать вас за то, что вы там, я не знаю надели какой-то неформальный костюм, да, как в советском времени был во время стиляги, да, или отрастили, или просто сделали татуировку. Поэтому нет, будет хуже. И как раз отсутствие каких-либо гражданских сил сейчас ставит под удар всех остальных, потому что мы были буквально бастионом, между государственными репрессиями и обществом, и этого бастиона больше нет. Следующая тема как раз про неугодных — это игра в Майнкрафт. По, по факту ребенка посадили в тюрьму за то, что тот виртуально взорвал здание ФСБ. И вот подобные ситуации — это не первый раз. Просто их не так, может быть, сильно освещают, или люди уже привыкли к этому. Но зачем делать это с детьми? У нас еще есть какие-то более яркие люди, как журналисты, активисты, да? какие-то, может быть, другие, менее, так скажем, защищенные, незащищенные люди. А здесь берут детей, бьют детей. Это не настраивает людей против государства? Или государство понимает, что им уже без разницы, и даже там хоть сотни тысяч детей мы посадим, не будет никаких революций, никто никуда не выйдет? Ну, здесь оба фактора играют роль. Во-первых, потому что людей приучать к беспомощности нужно с детства. И школа с этим достаточно эффективно справляется. А когда не справляется, необходим такой показательный пример для того, чтобы не только школа на ребенка давила, но и родители давили на ребенка. Ведь это буквально показательная порка. Вот есть какой-то парень, который там делал какие-то бомбочки, экспериментировал, писал, ну, постил в интернете то, что называется в чатах, там с друзьями общался. Господи, мне страшно вспомнить, я об этом написал, в интернете, когда это дело, когда это дело начало, начали обсуждать, что я писал там в 16-17 лет в интернете. Это вообще страшно вспомнить. Вспомнил, там, что я делал на даче, я буквально, мне было 13-14 лет, я со старшими товарищами делал эксперименты с, с, с кроваркой, которую мы нашли на... на, на на свалке. И сейчас бы, да, это можно было бы подвести под терроризм запросто совершенно, как это произошло вот с этим, с этим парнем, которого недавно посадили на 6, кажется, лет совершенно дикий срок. Зачем это нужно делать? Чтобы испугать, чтобы объяснить, как себя вести с подростками, которые некомформны. Напомню, да, что такой длинный срок он произошел в том числе и потому, что его оговорили учителя. Почитайте характеристику учительскую, это просто стыдно читать. Абсолютно скотская скотская написано таким образом, чтобы оговорить ребенка, а для того, чтобы запугать родителей. родителей, потому что без надзора родительского не удастся вырастить конформного гражданина. Поэтому, да, это совершенно как раз объяснимо. И еще раз повторяю, во-первых, конечно, журналисты закончились, активисты закончились, сейчас в России практически никого не осталось из тех, кто организовывал протесты 2-3 года назад. Теперь будут преследовать вот просто ребят для того, чтобы закрывать палки. Абсолютно предсказуемо. А вот учителя, которые пишут характеристики подобные, они это делают из-за страха или они считают, что под делом будет нечего играть в интернет? Но вот это же действительно безумие, писать прям какие-то страшные вещи, но это надо человека врагом принимать, чтобы вот такое писать. А вы вообще давно с советскими, там, с российскими учителями разговаривали. Они воспринимают детей как врагов буквально. И школьное образование у нас, оно калечащую форму имеет. Мы это все проходили. Не удивительно, что это приходится объяснять каждому новому поколению, который вроде бы прошел через это сам. Да? У нас был снят фильм «Чучело», у нас был снят фильм «Школа», где хорошо описывались, в том числе, отношения учителей и детей. А Сейчас происходит вот то, что происходит с парнем из, Нижнек... из Камска, кажется, если я не ошибаюсь, Ошибаюсь, да, поправьте меня. Точно. И снова это вызывает почему-то удивление. Это удивление вызывать абсолютно не должно. Власть развращает, а эти люди, да, это это такой синдром вахтера, помноженный на 10. То есть у них есть какая-то маленькая власть, а при этом в собственной жизни этой власти нет вообще. Они самоутверждаются за счет детей. Каждый человек, который жил в России, с этим сталкивался, что человек на каком-то очень незначительном властном посту превращается в какого-то местного тирана, в местного Сталина. И у учителей это особенно ярко выражено, потому что им подчинены 30-40 человек абсолютно бесправных и безвольных, которым негде искать защиты. с одной стороны. С другой стороны, на них давит государство, которого они боятся. И мы приходим в ситуацию, где буквально учителя, это образ в России превратился, к сожалению, на да, эту трагедии, образ учителя превратился в образ такого аморального, компромиссного, беспринципного человека. Да? Эти люди занимаются вбросами, эти люди занимаются фальсификациями, эти люди пишут доносы на своих учеников, то есть ну, это просто, это хуже вертухая на зоне, абсолютно чудовищно. Да, вы как раз сказали про учителей, про советское поколение, я вспомнила, что на протяжении длительного времени я делала такой опрос, но ну, это, конечно, он не обладает какими-то научными свойствами, но тем не менее, вот было мне как журналисту вообще интересно, как относятся люди в глубинке к Путину, к действующей власти, я спрашивала не политиков, не журналистов, а вот действительно людей там рабочих, на заводе работают, продавцы, ну вот то есть такие люди, которые каждый день да, живут и не задумываются о том, что происходит, и я была поражена, что не только там люди 40-50 лет, но и 30 и даже моего возраста, да, 20-25 лет говорили, что... Ну и ладно, ну просто так никого не посадят, значит по делам, значит остальные будут бояться и будет порядок. И вообще при Путине слишком хорошо, слишком он добрый, лояльный, вот Сталин, вот Сталин это хорошо, вот надо как при нем было, никто бы не матерился, не плевался бы на улицах, собачьи какашки бы убирали, все вот, потому что этот либерализм пришел и вот нам нужен Сталин». И как вы думаете, может быть это и есть мнение большинства, и если представим, что действительно большинство в России такое, то можно ли посчитать это демократическим выбором? Или демократический Нет. выбор всегда должен быть хорошим? Нет, демократический выбор должен быть свободный. Никакого свободного выбора в России нет. Нам предлагают постоянно выбирать между двух стульях, на которых известно, что находится. Поэтому нет, никакой свободы, никакого выбора в России нет. И зато есть очень хорошо развитый стокгольмский синдром, где люди травмированы вот этими абьюзивными отношениями с государством и, конечно, находят утешение в оправдании этих абьюзивных отношений. Это описано в любой книге по психологии, и это прекрасно масштабируется из микроуровня, да, с уровня там, семьи отношений на макроуровень, на уровне отношений государства и общества. Нет, общество просто болеет стокгольмским синдромом. Общество необходимо реабилитировать. Это сложный, очень ответственный процесс. Именно поэтому меня очень сильно раздражает, на самом деле, попытки там, перекладывать ответственность на людей. Вот да, сегодня буквально юристка апологии протеста там, начала говорить, что вот мы, мы даже... Оппозиция, люди которые находятся в оппозиции, ответственны за то, что Путин развязал войну на Украине. Когда этого, э, Леонид Волков там говорил, что это мы убили Аркадия Бабченко, когда была версия, что его убили, да, мы помним эту историю, это мы сбили Боинг. Нет, я не сбивал Боинг. Леонид Волков не начинал войну на Украине, не убивал Аркадия Бабченко. Э, это абсолютно абсурдное обвинение, это victim blaming, то, что называется. Не нужно этим заниматься, это и точно такое же э, расстройство, как и как и... Стогольмский синдром, когда ты берешь ответственность за поступки, которые ты, когда ты винишь себя за объективные отношения. Поэтому нет, виновато, разумеется, государство и реабилитация. Общество от этого стокгольмского синдрома – это тяжелейшая задача. Это главный провал 90-х годов, на самом деле. И в этом я часто там, обвиняю тех же самых либералов, которые вместо того, чтобы общество реабилитировать, начали им навязывать вину и ответственность, например, за преступление Сталина. Это была абсолютно грандиозная ошибка. Конечно, людям нужно было объяснять, что они являются жертвой всего того, что произошло, и пытаться... Их реабилитировать, но ну, как буквально делают с жертвами психологического насилия, физического насилия. А этого у нас, с нами как общество не произошло, и поэтому все эти травмы сейчас э, к нам вернулись и нами управляют. То есть можно сказать, что если всех этих людей да, поместить в прекрасное здоровое государство с нормальными институтами, то они поймут, что жили действительно, как, ну, были жертвами, и под давлением Это... общества находились государства. Это сложнее, понимаете, это вот в духе, кому многое дано, того многое спросится. Нет, недостаточно вытащить жертву абьюзивных отношений из абьюзивных отношений, пустить ее на волю и, сказать, что... и рассчитывать, что она таким образом не попадет опять в руки абьюзера. Нет, все немножко сложнее. Человека нужно именно реабилитировать, слово, которое я использовал. То есть, во-первых, объяснять, что с ним произошло, объяснять, что он не виноват в том, что с ним произошло. Это тоже принципиально важно. Не виновата жертва насилия в том, что она была жертвой насилия. Она в эту ситуацию попала, она жертва, но она не виновата. Эту вину очень важно снять. Точно так же, как мы ее снимаем с жертвы насилия, эту вину необходимо снять с общества. И тогда постепенно, постепенно общество реабилитируется. Появится новое поколение, которое эту вину не получит, не получит эту травму, и таким образом уже станет здоровым функционирующим членом общества. Это не происходит по щелчку пальцев, но это абсолютно реализуемый, реализуемый проект. И, конечно, к этому любая, любая сила, которая стремится э, реформировать Россию, должна себе это ставить ну, в самый верх приоритет. И еще один законопроект про местную власть, за которой взялся, в частности, Крашенинников. Ну, как известно, за что берется Крашенинников, от того лучше бежать куда подальше. Но, тем не менее, вообще этот законопроект убивает местную власть. Можно, конечно, сейчас сказать, что она и так-то так себе существует, но становится еще хуже, это просто инструмент регионов. По факту, ну, согласно тексту, всю эту власть местную могут убирать вот, по воле главы региона, но мы знаем, что главы региона подотчетны президенту напрямую, если что, там, ну, в общем, вертикально понятно, да, куда сводится. И сама местная власть, она не противится, нет каких-то высказываний. Они боятся или им нормально? Вот что с местной властью? Неужели во всей стране нет ни одних там, депутатов, каких-то глав муниципалитетов, которые хотя бы могут собрать какие-то петиции, может быть, хоть что-то сделать, или им просто хорошо? А зачем? Нет, им нехорошо просто, зачем это делать? Таким образом они вызовут на себя огонь и гарантируют что они усидят в тех креслах, которые они сейчас занимают. Нет, все понимают правила игры, все понимают, уже научно теми стимулами, которые государство им посылало последние 20 лет, что если ты поднимешься на толпу, если ты поднимешь голову, тебя, на тебя-то и падет вся тяжесть последствий, вся тяжесть репрессий за, против, связанных с тем, против чего ты борешься. Поэтому нет, пытаются договориться, пытаются ужиться в той системе, которую они видят как неизбежную, потому что они не видят инструментов борьбы с ней. Снова, да, посмотрите, судьбу любого политика регионального, который занял в той или иной мере оппозиционную позицию. Да? Ну, начиная там с Ройзмана, который кто, да никто, свадебный генерал, заканчивая, заканчивая губернатором Хабаровска, который сейчас сидит и так, далее, и так далее. То есть люди, которые поднимали голову, они проигрывали в 100% случаев за последние 20 лет. Это опыт, от которого просто так не, который невозможно просто так игнорировать. И люди научились и вот ведут себя в соответствии с теми стимулами, которые действуют в нашей стране. Увы. Завтра, 15 февраля, будут рассматривать проекты постановлений о признании ДНР и ЛНР. У нас был один законопроект, ну, проект постановления, точнее, от КПРФ. И вот внезапно появился проект постановления от Единой России. И вот интересно, зачем вообще два этих документа, они там внутри соревнуются Ну по факту содержание одинаковое, единственное отличие заключается в том, что там Единая Россия, который проект предложила Этот проект должен пройти там МИД, различных министров, то есть как бы вот условно учесть мнение других представителей власти С КПРФ все проще, принимаем, направляем президенту Но тем не менее, это просто какая-то игра или это вообще несогласованное действие, там происходит цирк ну, там происходит э, упражнения в лояльности. Это как в сталинское время, каждый боялся первым прекратить хлопать, потому что вот если ты первым прекратишь хлопать, да, то все подумают, что ты как-то сомневаешься в роли нашего лидера да, отца нации, и к тебе могут возникнуть вопросы. Вот здесь, так и здесь. Нужно показать демонстративную лояльность. Как это можно сделать, а то предложить какой-нибудь подобный законопроект. Начинается эта гонка. Дальше будет становиться только хуже. К сожалению, потому что вот это сейчас самый эффективный, и единственный способ поднятия, по иерархической лестнице. Это демонстрировать гиперлояльность и рассчитывать, что на себя обратят внимание. А как на себя обратить внимание? Вот, написать законопроект. А, вот ситуация, я думаю, понятно, что все ее обсуждали, это Украина, Россия, будет ли война, но тем не менее, как вы думаете, потому что многие СМИ пишут, что по какой-то там информации уже в феврале Путин ведет свои войска и захватит Украину, то есть это что вообще? Это игра может быть с его стороны, манипуляция, или он действительно сошел с ума и решил развязать такую войну? Вот по Украине сейчас, конечно, абсолютно загадочная ситуация, я вижу развилку следующую, либо в Соединенных Штатах действительно невероятная разведка в России, которая действительно вот настолько досконально понимает, что Россия собирается делать и об этом сейчас трубит с 100 страниц международных газет, либо наоборот, да, у Путина настолько хорошо налажена дипломатия, что он сейчас манипулирует этой, этой публичной истерикой и выбивает из этого себя политические очки. Как мы об этом узнаем? Мы об этом узнаем по итогам того, что произойдет, случится война, либо не случится война. Если война случится, то, как бы, понятно, американцы действительно офигенно работают, у них офигенно налажена работа с информаторами в России. А Если этой войны не случится, то, на мой взгляд, вот эта вот истерика, которую развязали в американских СМИ, это действительно вот сейчас накручивается. То есть очень странно даже читать, украинскую прессу стало, да, где Зеленский говорит, нет, войны не будет, приглашает там Байдена сейчас в Киев. Польша, например, не уехала из Украины, польское посольство единственное, наверное, из западных стран не до сих пор, тоже любопытно, да, вроде бы Польша, она то регион должна понимать, и она никуда не бежит. Мне не очевидно, что война будет, но я здесь не готов на этот счет никакой прогноз сделать, потому что я никаких информаторов в Кремле не имею, и для нас, для общества Кремль это, в принципе, такая непрозрачная коробка, которая просто принимает какие-то решения. Но ситуация действительно очень любопытная, потому что кто-то должен потерять лицо в итоге. Будет это Путин или будет эта администрация Байдена, сейчас совершенно не очевидно, потому что ставки ну, просто повысились настолько, насколько возможно. Сейчас кажется, что Путин дипломатически эту историю выигрывает, потому что он довел партнеров до истерики. Действительно, совершенно позорная встреча была с министром иностранных дел Великобритании, который ну, приехал, не подготовившись объективно. Я сейчас повторяю тезис Лаврова, но это не комплимент там, Лаврову непосредственно да, это просто непонимание. Ну, ты едешь к <смех> ты едешь к потенциальному там, противнику, да, регулировать какой-то потенциально горячий военный конфликт в Европе, и ты не понимаешь вообще, ну, с каким опасным хищником ты встречаешься. Это странно. И вот ощущение, что Запад сейчас по отношению к Кремлю действительно проводит просто очень слабую дипломатическую политику. Но еще раз повторяю, если окажется, что действительно вот сейчас на наших глазах начнется война, но ну, это нам скажет только о том, что американская дипломатия все-таки работает хорошо. Но вот сейчас, из данного исторического момента, это не очевидно. Да, вот к теме о Путине. Лично мое наблюдение заключается в том, что там он творит какой то безумие международный международной арене уже много-много лет, и все как-то это... Ну, ну да, ну делает, да, плохое, надо высказать наше мнение о том, что нарушает права человека, там что-то, но каких-то конкретных действий не происходит, я не про то, что нужно там уничтожать российский, путинский режим санкциями, я к тому, что действительно ли боится Запад, там, Европа, Путина, или они не вмешиваются по другим причинам, и почему есть основания думать, что они вмешаются сейчас. Нет, оснований думать таких нет. Более того, и Байден, и Германия, и Великобритания прямым текстом говорили, что они в этом конфликте участвовать не будут никаких военных, не пошлют никакой военной помощи, не обеспечат. Поэтому мне очень не нравится слово «бояться», потому что, мне кажется, оно не описывает тот, спе... тот характер отношений, который происходит между Путиным и Западом. «Боится Запад, что Путин их победит в открытом военном конфликте» прошу прощения, боится Запад, что Путин победит их в открытом военном конфликте? Нет. Им просто этот конфликт не нужен, и сейчас он происходит не на их границе. У них на Западе сейчас огромное количество внутренних проблем, связанных с политикой карантинной, да, все вот эти митинги огромные, которые происходят, связанные с культурными трениями, тоже, которые охватили Запад еще 10 лет назад, и не заканчиваются. Связаны с экономическим кризисом, который сегодня, ну, просто как домоков меч, висит и над экономикой Европы, и над экономикой США. Они хотят заниматься этим. Путиным они заниматься не хотят. Путин это видит для себя, воспринимает это как окно возможности и пытается этим окном возможностей пользоваться для того, чтобы добиться уже каких-то своих целей в регионе. Поэтому слово «страх» мне кажется здесь некорректным, но то, что Путин эксплуатирует слабость Запада, это совершенно очевидно и как бы, но это в то же время не является каким-то откровением, это очевидно многим. Как раз по поводу Запада Европы сейчас, даже в таких там либеральных странах, как Канада, насколько помню, недавно прошел антиковидный митинг, сколько там, полтора да, миллиона да. было. В общем, очень много людей вышло. И даже в таких, казалось бы, развитых странах происходят проблемы да, с этими ограничениями, власти не очень понимают, что делать. И по вашему мнению, где то эта грань между ущемлением прав и условно там озабоченностью государства по поводу там, того, что происходит да, со стороны эпидемиологической обстановки? Ведь это же действительно страшно, там люди умирают, ничего делать или делать как-то по-другому, Вот где эта грань? Делать, разумеется, что-то делать нужно, но делать нужно по-другому, то есть как минимум нужно перестать врать, потому что эта вот ложь во благо, которая охватила и ну, значительную часть провластных кругов за последние два года, это буквально то, что сегодня подрывает основу западного общества, институты доверия, то есть Институт доверия к государству, институт доверия к экспертному сообществу. Вот это страшно. Это сегодня является настоящим кризисом в западной политической системе, потому что вложено во благо, она всегда приводит к такому результату. Нужно было с людьми быть с самого начала честными. И относительно эффективности вакцин, того, что сделано не было. Вакцина защищает от тяжелого течения болезни. Это... По всем вот сейчас данным мы понимаем, что это было известно с самого начала, потому что не было периода а, во всей этой каранти карантинной истории, когда бы а, вакцина защитила от распространения. Почему нужно было об этом лгать? Мне непонятно. А почему нужно было лгать об эффективности масок? Мне этого непонятно. Очень быстро, вот я лично, да, я не являюсь врачом, очень быстро по статистике заражаемости стало понятно, что маски не помогают а, от распространения. Почему нужно было об этом лгать? Почему до сих пор, когда уже в Соединенных Штатах прошло супербол, все эти звезды политики, которые э, лоббировали масочный мандат да, в 70 тысячных толпе, сейчас фотографируются без масок, зачем нужно было транслироваться. Во-первых, это ложь, почему дети там, в Соединенных Штатах до сих пор вынуждены в школу а, ходить в масках, хотя за все время, за 20 года эпидемии а, в Соединенных Штатах меньше 300 детей а, погибло от китайского коронавируса. Что это за безумный театр безопасности? Это подрывает а, общественное доверие, это подрывает фундаментальные институты власти, а, которые сегодня существуют на Западе. Непонятно. Да, государство должно было информировать общество о реальных рисках. Китайский коронавирус – это реальная опасная болезнь. Особенно она опасна для пожилых, особенно она опасна для людей, страдающих ожирением, для людей с, с предрасположенностями какими-то, да, с предыдущими болезнями. Да, вакцина помогает избежать тяжелого течения болезни. Да, пожалуйста в момент, когда было сложно разобраться, следуйте рекомендациям о, там, о дистанцировании. Окей, почему нельзя было разговаривать с обществом на равных? Вот эта вот ложь, она привела к тому, что сегодня верить никому невозможно. Я, например, в, в итоге, там, читая CNN, читая New York Times, просто вынужден факт-чекать каждый, заголов... <coughs> каждый их заголовок, каждую их статью, потому что по умолчанию я считаю, что они лгут, потому что они лгали эти два года, это безумие. И такой последний вопрос. Нам часто пишут комментаторы, что вот оппозиция уже ничего не делает, вот только разговаривает, уже, мол, пора начать. И вот по вашему мнению, что стоит пора начать и что вообще может сделать оппозиция более активно, чем сейчас? Или сейчас не время и не место, вот вся эта ситуация? Но сам, К сожалению, оппозиция сейчас бессильна. Да? То есть, это все равно, что предъявлять северокорейской оппозиции или белорусской оппозиции, что она вот конкретно сейчас ничего не делает. Но потому что ее зачистили. Сейчас заводятся уголовные административные дела против людей даже не второго эшелона, а третьего эшелона. Вот сейчас, только что на этой неделе административные... В спецприемник попала там, Даша Сиренко, просто сотрудница одного из оппозиционных штабов была, пресс-секретарша, пресс Либертанская партия на пришел административный, административный штраф там Андрей Пивоваров сидит, я вынужден был уехать. Никого не осталось <coughs> не осталось, кто мог бы что-то организовать. К сожалению, лучшее, что сейчас можно делать, это как-то готовить себя и общество к возможности и предлагать какие-то позитивные программы. Это то, что сегодня, на мой взгляд, очень не хватает. То есть, просто объяснять людям, вот случится переломный момент, он обязательно в какой-то момент произойдет, что нужно делать, чтобы добиться реформ, что нужно делать, чтобы добиться перемен к лучшему. Вот Это то, что, чем я сейчас буду заниматься активно, и это, наверное, единственное, что сегодня оппозиции, несистемные оппозиции доступны, к сожалению. Ну и налаживать горизонтальные связи с людьми, которые могут в нужный момент чем-то помочь, это тоже принципиально. А вот это пресловутое объединение, оппозиция, о котором часто говорят, но которое никак не происходит, оно все-таки нужно или в нем вообще никакого смысла нет, и оно невозможно, и все должны вот как-то кучками действовать и подключаться друг к другу стихийно? Ну, кого вы хотите объединять? Литву, Тбилиси и Лондон? Нет, каждый должен делать то, что он может делать сейчас, и в нужный момент это объединение произойдет само. Это совершенно ошибочное такое мнение про объединение оппозиции, что кто-то должен где-то сесть и договориться. О чем сейчас договариваться? Сейчас каждый должен делать то, что вот понимает, что нужно делать в нужный исторический момент, как это было во время митингов 2017, 2018, 2019 года. На самом деле, все более-менее тогда объединились, когда боролись за допуск независимых депутатов в Мосгордуму, к выборам в Мосгордуму, когда боролись за защиту Телеграма, митинги, которые Либетрианской партия я лично, организовывали. Все, на самом деле, хорошо Объединились и хорошо поработали в условиях, когда было пространство для этой совместной работы. Сейчас что? Ну, очередной комитет бессильно организовывать. Нахера это нужно, бессмысленно абсолютно разговаривать. Вот очень важно, что необходимо делать это, конечно, разговаривать э, респект тем, кто на это способен остался. Ну, на этом все. Я думаю, мы обсудили так бодренько очень много темы. Наши зрители не успели заскучать. Я также напоминаю нашим зрителям, что они могут задать в комментариях Михаилу вопросы. И в следующий раз при встрече я задам эти вопросы ему непосредственно. Спасибо вам и нашим зрителям. До новых встреч. Спасибо большое. До новых встреч.